Мне выпала честь уже 40-41 год говорить людям о нашем Мессии Ишуа. Иногда люди спрашивают, а какой был самый интересный, самый впечатляющий, самый значимый опыт в твоем благовестии, когда ты говорил людям о Ишуа? И я удивляю людей, потому что они ожидают услышать что-то громадное, что-то взрывное, что-то волнующее. Но один из самых трогательных моментов, которые я испытал за все время своего благовестия произошел пару лет назад в Германии. Я стоял на улице города Эссен, раздавал литературу о моей вере в Иешуа, и краем глаза я заметил молодую женщину, сидящую у фонтана. Мне в голову пришла мысль о том, что я должен подойти и поговорить с ней. Мысль особого смысла не имела, потому что сидела она далековато, и для того, чтобы к ней подойти, мне нужно было все бросить, прекратить то, что я делал. Я бы не раздавал свои листовки, и шо? Но я решил, ну ладно, подойду к ней на минуточку. Подходя к ней, я заметил, что она очень грустная сидела. Просто сидела у этого фонтана с отсутствующим взглядом. Подойдя к ней, я спросил, «Можно задать вам вопрос?» Она молча взглянула на меня, не ответила ни да, ни нет. Она просто смотрела на меня. Я спросил, «У вас есть какое-нибудь мнение о Ишу, об Иисусе? Как вы думаете, кто Он?» Она подумала немного и ответила, «Иногда я думаю, что он реален, иногда нет. В основном я думаю, что его не было. И тогда я спросил, «А почему бы вам не спросить его самого об этом?» Он ответит вам, Она посмотрела на меня грустными, грустными глазами и сказала, «А я уже спрашивала. Я спрашивала». И он мне так и не ответил. И тогда я вдруг понял, почему я заметил ее краем глаза. Я вдруг понял, почему ко мне пришла в голову мысль пойти поговорить с ней я вдруг понял почему я захотел подойти к ней и спросить еще хотя это помешало мне закончить то чем я занимался я понял я посмотрел на нее и сказал он отвечает вам он отвечает вам прямо сейчас. Бог обещает нам с вами, «Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя». Иисус обещал нам с вами, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете». Стучите и отворят вам. Бог обещает нам с вами. И взыщите меня и найдете. Если взыщите меня всем сердцем вашим, и я буду найден вами, спрашивайте его, и он ответит.